Собаку даже здесь слышно. Ну вот, уже тут первые жители нарисовались. равно маловато для такой обширной территории. Опять эта собака лает с эхом. Иерусалимский солдат. Интересно, а где здесь карта если открыть? Карта не открывается нифига. А где гильдмастера искать? На такой огромной территории. Блин, это собаку вы достала. Тут никого нету. А, ага, кто-то стоит. Кто-то стоит. Кто такой? Архиепископ, фига себе. Привет, незнакомец. Вы, кажется, впервые в Иерусалиме. Я духовный лидер этого города. Чесет, ты прям одет, прям да, как духовный лидер. Золотая погремушка. Вы можете рассказать мне о том, что делать?